Нужно аккуратно все это дело подключать, чтобы вас не подбросило. Приветствую всех на нашем канале. В этом видео, как я и обещал, мы будем собирать простую плазменную зажигалку, но в основе уже готовых китайских модулей. Ну, в общем, сделал для начала такую вот тестовую версию. Видите, тут уже характерные следы использования. В течение месяца я ее тестировал. И мне терзали очень смутные сомнения в плане эффективности вообще такой зажигалки. Ну, как видите, продолжаю пользоваться ей по сей день. Пользуюсь ей очень активно. И при всей этой активности мне ее хватает день на 5, дней на 5 железно, в общем. Устройство его очень простое. Это вот такой повышающий модуль, преобразователь. Садеэкспресс. Ссылка будет в описании. Ну и, естественно, 18650 аккумулятор. Ну и любая, какая у вас есть, там, какая понравится кнопочка. Кнопочку мы включаем по питанию. Ну, я сделал вот разрыв плюсового провода. Поставил кнопочку. Это дело припаял к аккумулятору 18650. Ну, кто-то там уже, наверное, замечание сделал за колхоз. Ну, я еще раз повторюсь, я вообще сомневался в эффективности этой штуки и не планировал ей как бы пользоваться. Ну, можно уже, запчасти есть, можно собрать уже что-то посимпатичнее, придумать, может быть, какой-то корпус. Сюда вот сбоку можно прикрепить из медной проволоки сами контакты, вот как у меня там видно. Расстояние желательно делать поменьше, иначе возрастет потребление тока. Чем меньше расстояние, тем легче искре пробивать воздушное пространство. Вот эти высоковольтные провода подключаются к разряднику. А плюс-минус, соответственно, плюс и минус аккумулятора через кнопку. Вот и все, вся зажигалка. Есть еще на Алиэкспресс, не перепутайте, вот такие модули. Ссылку я тоже оставлю в описании. Видите, он гораздо больше. Это тоже высоковольтный модуль, но это повышающий преобразователь, видите его часть. И здесь еще собран умножитель напряжения. То есть оно годно для электрошокеров. Но в качестве зажигалки не годится такая искра. Такой искрой вам не удастся что-либо поджечь. Ну и также, по классике, я добавил microUSB зарядную модуль. Вот сейчас я постараюсь продемонстрировать, как это выглядит. Зеленый минус у нас. Красный плюс. Вот, можете наблюдать, как проходит разряд. Можно поместить сюда бумаженцию. Видите? Еще о, бумажка загорелась. Вот, Ну, думаю, с этим все понятно. вот модуль электрошокера. Здесь просто искра будет оставлять отверстие, но никакого нагрева не получится. То есть, чтобы вы знали, что для зажигалки такие модули непригодны. Нужно аккуратно все это дело подключать, чтобы вас не подбросили. Видите, какой ужас. Дуга, мама, не горюет. И есть вот такие, где фокус? Такие вот отверстия. И ничего более. Ну, думаю, разницу вы уяснили. Но ну, дизайн, как бы корпус. Уже придумайте сами, кому что как нравится. Единственное, что можно позаботиться так как это у меня стационарный вариант поэтому система защиты от случайного срабатывания тут никакой нет так делать я никому не рекомендую иначе в дырку в штанах или в рубашке вот нужно кнопку делать обязательно в каком-то углублении чтобы предотвратить от случайного нажатия от произвольного срабатывания либо делать какой-то предохранитель делать еще поставить какой-нибудь тумблер а уже потом через кнопку, можно так, ну, кому как больше нравится.